20 вагонов с углем сошли с рельсов в Иркутской области. Там продолжаются восстановительные работы. Из-за поврежденного полотна задержаны пассажирские составы. Полицейские пострадали за британский флаг. В Северной Ирландии растет число раненых при столкновении лоялистов и националистов. За сутки в больницы попали еще 30 стражей порядка. Чехия впервые выбрала себе нового президента. Им стал бывший премьер-министр Милуш Зэмон. Есть ли шансы выжить? У экипажа шанса. Судно пошло к дну в Японском море, и спасатели пытаются найти моряков. США бьются в гриппозной лихорадке. Эпидемия охватила почти всю страну. В 29 штатах ситуация близка к критической. В Нью-Йорке и Бостоне объявлен чрезвычайный режим. Франция пришла на помощь бывшей колонии. В Мали идут ожесточенные бои с мятежниками-исламистами. Власти Африканской республики ввели чрезвычайное положение. А в Египте в трех городах снова беспорядки. Усмиряют протестующих уже не только полиция, но и армия. Мужу недвижимость, жене деньги. Миланский суд сегодня принял решение по бракоразводному процессу Сильвио Берлускони. Экс-премьер Италии должен платить своей бывшей супруге по 3 миллиона евро в месяц. Вести. Мы продолжаем следить за развитием событий этой субботы 9 февраля. С вами Дмитрий Щугарев.